всем привет с вами макс риск и мы уже видим что у меня первый персонаж у которого шестой лео реально посмотрите 5 5 5 5 внутри там 4 5 5 скоро тоже будет 6 5 5 вот вообще все первое палач у ну, нас вам палач он он. вот на картинчик всегда на придушке ну как ну почти навсегда кстати золото золотые зубы так значит пирамант шестого левого это самый прокачанный персонаж у меня все такое пригласить вас приснится к битву вау давайте попробуем ладно 2 на -1, 1 тут также стоп также есть x и 2 x по моему где там 2х самая лучшая М -м, аналогично идем посмотрим 3 на 3 прям сразу играем так заминаем голоду так так. я один в плане я не знаю как ну ладно а, вот почему просто клан вступил и все. а когда разработчики давай одно обновление то что будет битва кланов которые мы с вами знаем что она существует когда ее там развинут добавят то игроки конечно потянутся а вступать будут все будет окей. Да. Так. Сим не будем готовиться. А, понятно, ну, так. Типа ты прям костер, да? Вау, wow, нога, ну как, так, здесь. Так, раз, так, Ну это общий. И вроде бы шохемат. Так. Так. Вс, мой сокосал да быстро-быстро кстати там через 7 минут нам откроется ежедневная там за два часа дает кубик рубик откроем. я вам покажу это круто что есть кубик рубик еще принципе нормально. вот моя кода ну такая сильно пропачная, пропачена так лайн персонажа заман давай мана отлично но не так уж много нужно ману Воспоследствии храменых персонажей персонажа, что, что тратить нужно на, на, на их 250 Да, Эконом класс ну, ладно Атака Точка сбора здесь давайте Что-то не мешались Отлично Покажи, покажи как враг то. Что там делать Крутяк Так, он такой, что что, блин, говорит он нам? Я такой, привет, бро, а мы тебя убьем. Фарбов, может быть, и все фарбовым скинем? Слушай, почему бы нет? Ну, а, все-таки вырубил. Что, будешь то, что? Давай, давай, давай, а я сюда, ты, да, отлично будет. Ты волками, а я туда, бей. Стоп, ну ты же, там бежишь, как бы понял. Ладно. Так, давай, такой мне не жалко, без нас, опять, да. Ноу-база, ноу-база. Сбор точки, ну вот сбор точки здесь будет. Вот, О, да, я понял, что он умрет Ну ладно, смотри тебе было. Привычку, сидим, что у меня. Так беги, беги, беги. А, рух руш, руш. Так, окей. Не, не, не, можно атаковать. Ну давай ты атакуйте. Ну, ну ладно, давай все. Так. Все, так видите? Ух ты, что это черная местность. Майгад, майган. Уступай. Все, атаку флэрболом. Сейчас. Вот, Аккуратно тактику делайте, друзья. Делайте тактику. Призывайте меня. Так. Дело в том, что я не помощь призываю. Ну ладно. Так. Зам. Поставим. Охо, oh, oh, как сильно, я думаю, помогите, помогите, помогите, так-так-так, барбол, грубо я писал, сюда идем, а, врубать буду, барбол давай, так-так-так, берем, наверное, молотом, Байру, потому что он прокачан. Я думаю, что он прокачан. Такая у нас маленькая. Потом мы берем, копаем, эконом эконом берем И делаем так, чтобы никакие ресурсы попадали. Ну, или по количеству ударять а -а -а. стоит 7 да. часов. такую тюлью. я не знал что он вкусный да да да да да да как да да да да да Так, ну, конечно же, мы, наверное, не О, минус уже, отлично. Так, позвали мирацию да да знаю знаю я чувствую вторая мировая война может быть давайте сбор почки уже из стороны нова так а ты только жив чувак Ой, но, ой, но так так, вырывай все Но блин, откуда уж я знал Кстати Могуть в какую-то точку заходить Ааа уже захватил Окей, два гиганта. Давай обычного Давай Защитника еще Кстати только атакуйте атакуйте без Также ускоряйтесь Ой, что это комик нас вырубают уши нее вернее обратно тихо, тихо он сейчас все конь вырубает это персонаж так отлично у нас есть новый персонаж так два еще одного позову постройку а ну не сюда а куда пошел мана мана не подай да Флайбол. Что, что куда вайс где но желательно вообще копить отряд, потом уже в конце врубать. Тоже логично. что потом, чем больше будет, тем сильнее, кстати. Поэтому... Что а, вы так атакуете? Атакуйте. Продолжайте. не не Отлично так как и сработало так вроде бы нашим у нас не попадает поэтому так сделать так же ускорить как два ну, ну, давай тут садко это будет не построить чем больше высоты дверя тем они сильнее конечно Два двоюголя этого чувака. Кстати, новую стройку построить надо, но и захватить. Ну, уже восемь пошло, как раз прям с знаете, можно построить. Э, кубик ровик подходить. Ладно еще. Здесь красный прям хватает. Давай хватит. В двенадцатую на Тебе пока что нет ну тактику пока что нету. Поэтому да, все нормально Так, mm -hmm. давайте, атакуйте Фарьблами Нужно задать сбор точки Здесь Прям Прям по центру, слушайте Ну, что такой регенерация, а? Йоу. Я беру самых сильных, потому что На моем мнении, самый сильный Так, давай-давай-давай Ну что-что Пошлите захватывать база, новую правскую базу. давайте ускорим тут все дела. А, у нас уже почти 200 каков нет. Все равно На 100 минус 100 плюс, кстати. Минус плюс. Так, а ну-ка, война. Fireball. Мы прям не можем идти до 20- потому что нас собирают, убивают, убивают, убивают. И мы их Так, давай, ну точно, точно заход все равно он еще четвертого левела соответственно он, наверное, крутой так, идите все за ним, помогайте а помните вызываем как и все под контролем. Вроде бы. Кстати, вы же можете пойти себя. Вы все говорите, кто говорится. А тут пока поднял? но ну, да, все-таки. Так, давайте атакуйте, фары, буланы. Мы построим еще кое-что. еще одну базу построим. Захватил я. Ну и кто-то из нас захватил Витали Так что поможет. Вроде уже победил. Да, ну явно падала. Давайте все пойдем. Сейчас хотим врубать. Нет. Сколько? Да. Я только хочу это построить. Так, вот что Построить и базы с так скажем. Потом это призвать клема большого. Казачинский? Не знаю. Можно ускорить еще, кстати, дополнить. Блин, и уже точка, я остановился. Ускоряем. Нам. Намца разработчики там обнадежили, ну да. Скорость, ну там, там цел. Ну давай. Ёл, давайте хоть что-то грабать другое. Да. Потом пусть там. Да. А вообще, знаете, мы поднимемся да вот, и им крышка а, меня даже нет грубо говоря вот так вот так вот так вот так вот так точка так вот так вот так вот так вот так вот так здание класс класс 101 а, а ну да стандартный бронзодание Плох, плохо плохо плохо блин уже все отняли тут придется Тащить. так вот он взять, что я хотел майка ну ладно я расставляюсь так моменты скоро дракончик будет через 24 дня то я думаю успеем получаем сбор газа обмен получаем можно что-то отменять кстати Призыв палача. получаем Майд получаем Набудь помогать. Отсвечаю а внимание. Так. Тогда можно все-таки в эту лавку зайти и поменять. Но все-таки я вам советую вам все покупать. Все покупать. чтобы ага, Чтоб мне не хватало. Так. Дай персмешение. Конечно. изменим. Умите список товаров он обновляется карта совсем это то есть у меня столько Чем. так а зачем это чтоб я стал сильнее конечно хоть прокачать ее конечно один разочек и все тоже будет классно только там за 50 тысяч Но у нас мало нет Пишите на трек что мне делать покупать или же подождать всем удачи и пока